Салют, друзья. Сейчас я хочу поговорить о том мое питание в Баку. Значит, в Баку я жил несколько месяцев, и мне приходилось. Это летний период. Вот очень продуктивная работа, семинары, лекции. Поэтому мне должна была быть хорошей энергией я, значит, ну, сопоставлял, какие продукты в Америке я ел, и ел, и ем, и какие в Баку. Значит, согласно моего мировоззрения, в Баку были самые лучшие продукты питания вот, за последние мои 30 лет. То есть, как в Ташкете. Все свежее, все очень вкусное. И это доступно было для всех покупать хорошие продукты. Значит, утром я ел значит, яйца. Там, значит, торгуют везде и на базаре, и в магазинах, значит, яйца домашние. Это значит из-под курицы. Вот, из-под петуха. Значит, курица должна быть ополдотворена через петуха Это яйцо будет целебное, называется fertilized egg В Америке тоже продают, только в магазинах здоровья Не инкубаторские Инкубаторские очень и очень вредные, которые ведут к болезням и к опухолям вот, 3-4 яйца, только желтки. Я белки не ем. Согласно научным данным ученых, после 40 лет у мужчин и у женщин, значит, падает кислотность сдвое. А раз низкая кислотность, белки не будут расщепляться. И будет, конечно, превращаться в ферментацию, и потом уже. Токсичная, непереваренная слизь, где размножаются вирусы, бактерии, паразиты. А желтки очень полезны. Во времена Сталина и Хручёва стандарты значит, матери давали, делали гоголь там Три-четыре желтка, и это детям давалось. Три-четыре желтка, сахар и какао. В общем-то, было питательно. Я помню, мать мне тоже давала Дальше, значит, яйца я ел вот с морской капусты Видите Она везде продается И в Америке И в Баку И в Европе Неплохого качества Здесь в Америке продается в русских магазинах Вот разные категории сил Есть и сухие камбу, нори где, в общем-то, преимущественно очень много микро-макроэлементов и йода без которого не может функционировать щитовидная железа и все другие железы внутренней секреции и дальше, значит, в течение дня я ел разные фрукты то есть какой-то фрукт отдельный я не мешал фрукты, вот и получалось как бы Монодиета. Что-то одно. Или какое-то смешивание. Ну, максимум 2-3. Вот. И чем меньше вы смешиваете, тем лучше переваривает ваш желудок. Вообще наш желудок, он создан для того, чтобы переваривать что-то одно. Но мы настолько привыкли есть разнообразную пищу что порой вот это много 5-6 разных смесей дают не дают возможность правильному расщеплению в желудке. Вот. Ну, еще зависит от возраста, от привычек, вот, от генетического строя человека и так далее. Значит. Гел я в основном вишню, черешню, клубнику, это все отдельно. Очень в большом количестве, потом винограда ел, вот разных сортов, и чувствовал себя прекрасно. Чувствовал себя прекрасно. Значит, если... Если человек не ест вот эту бурдуманию, все жареное Молочные продукты я практически не ел мычные продукты не ел Иногда ел печень трески И ел, значит, шишкабо То есть или баранина, значит, шашлыки из баранины Свежайшее мясо Значит, они режут баранину, барана, прямо на улицах. Я жил в пригороде. И, значит, разделяет эту тушу, тут же берут внутренние органы, продают. Вот. И, значит, у меня был друг один знакомый азербайджанец, он мне привозил то, что я ему заказывал. Если ученые которые лечат болезни разные внутренними органами животных как лекарство не как пищу а вот именно как лекарство потому что там много желез гормонов например щитовидная железа барана надпочечники барана гребешок петуха вот. желудок курицы внутренние органы у кого что болит вот он ест это, значит эти органы отдельно это тоже лекарство вот. есть у меня значит, ведущие ученые которые занимались органотерапией и имели хорошие очень результаты в лечении и онкологических больных и больных с с нарушением эндокринной системы. Вот. А в отношении яиц я пробовал есть до 10 желтков в сутки. Чувствовал себя хорошо, все анализы были нормальны. Я вспомнил, был у меня один сосед, тогда я еще жил в Ташкенте, он был литератор. Он каждый день ел ну, где-то по 12 яиц и белки, значит, в смятку. И дожил до 103 лет. И таких у меня было немало. Людей, которые каждый день ели вот эти яйца, и холестерол у них был нормальный. Вот. Ну, Но вот эта война с холестеролом, это слишком надутое все, извращенное и патологически ложное. Вообще положено значит, в крови, как я понимаю, должно быть 250 до 350 мг процентов холестерила Хороший или плохой, организм сам знает Плохой это плохие жиры, это неестественные жиры, это трансжиры Вот это плохой холестерол Но без холестерола не вырабатываются ни женские, ни мужские гормоны и когда у вас будет меньше 150, 160-150, это уже критическое состояние, когда человек болеет и умирает. Вот. Так что, знаете, все эти анализы, это все относительно, и в основном это абсолютно дутые, неправильные, извращенные тесты, которые только запутывают больных людей. Удачи, счастья и здоровья.